Привет ребята, добро пожаловать на канал, сегодня будет торговля в режиме реального времени, прямо сейчас буду заходить в сделку, пока не знаю точно на какой объем, я думаю на 1006 долларов, даже возможно чуть больше, буду заходить здесь от уровня, я думаю сейчас здесь будет у нас нос топов, как то обычно бывает, и после цена уже улетит на понижение, возможно я потом еще немножко добавлюсь. В это время как раз таки делаю скриншот, как обычно, просто отправлю группу, покажу ребятам тоже, куда захожу. Опять же, вам напомню то, что у меня нету каких-то там сигналов, это просто, грубо говоря, мой дневник трейдера, где я просто публикую все свои ситуации в режиме онлайн. Эта ситуация, чем мне понравилось, то, что я сейчас смотрю по ней, вроде как, есть хорошая свечка на повышение, есть у нас сейчас, как вы видите, объем, этот объем недавно вкинули, он не такой большой, но, во всяком случае, он стоит на круглом числе, он появился недавно, возможно, здесь у нас как раз таки есть, на этом уровне на 38 долларах продавец и возможно здесь ребята может быть такая тема то что сейчас будет закол до да, тех самых стоп лоссов я как раз таки на этих стоп лоссах доберусь если что в позицию и после э, возьму нормальный разворот уже вот где-то к этому уровню это получается около 1 процента получится заработать я даже думаю вот можно прям сейчас вот по рынку закрываться в плюс 83 доллара да давайте, наверное, посмотрим, что вообще тут можно ждать просто зашел и моментом Это, знаете, что я думаю? это вот у нас в чате, и понятно, что очень много людей есть ТРБ это инструмент у нас получается с маленькой ликвидностью Возможно ребята с чата залетели просто так и обвалили цену Я сейчас не могу быть в этом уверен да. Но 800, сколько там, 830 человек посмотрели пост Если это на самом деле так Давайте вот ради эксперимента сейчас зайдем в скринер У меня скринер открыт обычно в отдельном окне И давайте посмотрим где этот инструмент у нас вообще находится ТРБ вот он у нас Смотрите здесь объем проходящий на фьючах примерно 105 тысяч Поэтому не такие большие объем, мы сейчас подождем, возможно, еще одну свечку, и будем уже, наверно закрываться, во всяком случае, я даже сказал, то, что прозевал такую хорошую точку для выхода, нужно было выходить вот прям на пике, как я вам говорил, примерно на ретесте вот этого вот уровня, ну, то есть, как по мне, это самая такая технически хорошая ситуация, можно, конечно, поставить вот до этих уровней, Такая ситуация может быть, потому что сейчас у нас вот идут такие вот, видите, просадочки. То есть, цена ходит от уровня к уровню, это все как всегда. В это время у нас также проваливается биток. Вот за этой ситуацией я давно наблюдал за ТРБ, также я параллельно еще за одной монеткой наблюдал. И биток в это время у нас как раз-таки хорошенько проливался. Поэтому я думаю, это такая будет дополнительная вероятность здесь шатануть. Но опять же, видите, я пропустил вот хорошую прям э, железную точку для выхода. Вот, только BTC дал маленькую свечку. У нас эта монетка хорошо пролилась. Вот видите, биток, как красиво людей разводят. Просто подходят к этому уровню уже сколько раз. Здесь я уже лично сразу думал брать как бы лонг, потому что это очень похоже как на дневном графике, то есть на 30 тысячах. Когда нас всех, грубо говоря, здесь заманивали в шорты на пробой уровне. здесь то же самое. Сейчас всех заманивают на пробой уровня, но пока как бы вот небольшой лонг есть. Но это все относительно 5 минуток, и опять же на это не сильно стоит обращать внимание. Так, теперь давайте все-таки перейдем к той монете, потому что нужно наблюдать более внимательно. Сразу, конечно, желательно нужно было раскинуть лимитки, вот немного, видите, я провтыкал, так скажем, блин, засиделся, надо было все-таки не упускать этот момент, фиксануть. И, как вы видите, на 38 у нас сейчас ничего нет. Возможно, тот объем, который у нас был, его реализовывали по рынку. Это не факт, да, это далеко вообще не факт. Надо было следить. Я как-то это все, знаете, немного проморгал. Свечка у нас, конечно, с большим фитилем. Я лично предлагаю сейчас просто раскинуть вот лимитки вот в этом вот диапазоне вот до этого вот уровня, да. Я думаю, здесь уже вот прям максимум зафиксировать. 3675, это прям железная точка фиксации. То есть, конечная, даже возьмем 80-3680. 2%. Вот здесь прям железно мы должны зафиксироваться. Дальше откуда нам раскинуть лимитки? Я думаю, примерно в этом диапазоне можно 37.18, то есть 37.20 примерно вот с этого диапазона. И потихоньку вот можем их фиксировать. Давайте перераскинем. Вот примерно так. Я поставил раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все выглядит неплохо, да? Но хотелось, чтобы еще сейчас было все намного лучше. Посмотрим. Просто обычно я не люблю высиживать вот такие вот движения до уровня. Они могут быть как Таких движений может не быть, таких, да, знаете, больших до уровня. Но обычно, как правило, если есть вот движение, допустим, вот это там на 100%, то всегда у нас есть коррекция там хотя бы на 30-50%. То есть вот у нас 100% движение, коррекция на 50% и потом может дальше идти вверх. Либо может вообще опять дальше пойти в боковике. Ну, желательно я уже люблю выходить вот на 50% вот этого вот движения. Ну, то есть желательно тут бы уже всю скинуть позицию. Вот. Правтыкал, конечно, профтыкал, хорошую точку для выхода Также пока открыта у меня эта сделка Я параллельно в скринере наблюдаю за какими-нибудь интересными ситуациями Пока в этот момент ничего прям интересного по стаканам нету Поэтому я уже решил просто поторговать по техническому анализу Как вы видите, по техническому анализу тоже можно находить вот такие вот сделки Потому что не всегда вот можно найти в скринере какой-то хороший вот момент Вижу по Ваксу, но опять же смотрите по аваксе проходит в свечке, у нас полтора миллиона И сейчас стоит плотно плотность на 1 миллион, поэтому это не такая большая плотность и вообще сейчас по стаканам, но ну, ничего нету, то есть некуда заходить, поэтому только технический анализ, поэтому если кто-то мне спрашивал, можно ли просто торговать по техническому анализу, можно, но опять же важно соблюдать соотношение. Вы должны понимать то, что в эту ситуацию, когда я вхожу, я бы отступился уже, ну примерно вот в этом вот месте, это был бы такой э, большой убыток, когда я торгую по стакану, я точно знаю, куда мне поставить свой стоп лосс, да, и там спрятаться за соблюдаемостью. Когда я торгую просто по тех анализу, я не знаю, куда поставить не стоп лосс поэтому это немного такая тема сложная но раз нету ситуация видос мне понятно надо записать поэтому поторгуем сегодня так поэтому будем пока стоять зашли мы хорошо стоп лосс у нас уже в безубытке. ну я бы сказал осталось просто только ждать вот ребята тот самый нелюбимый мой момент когда ты заходишь в сделку вроде бы все хорошо да, выставляешь лимитки но цена даже к твоей лимитки не подходит Буквально там пару пунктиков не достает и потом опять уходит на повышение. И приходится вот в этих вот моментах очень долго сидеть, поэтому я не люблю. Я люблю взять быстрый разворот, вот буквально одну-две свечки выйти со сделки. Если я беру пробой, то понятно, я беру там 2-3 свечки, вот этот самый пробой есть, пробой нет, быстренько отступился все, вышел там 0 либо в минус. Такие ситуации мне вообще не нравятся, потому что стоять от уровня до уровня, пока цена сходит, это может пройти целый час, а такие сделки мне прям вообще ну, на самом деле напрягают. Опять же, по битку у нас ситуация интересная Можем сходить еще вот на уровень поддержки Опять же, еще набрать дополнительно Каких-то шартистов на пробой уровня То есть, можем вот сюда вот подползти И где-то вот в этой зоне Потом опять же сходить на повышение То же самое и здесь, я так думаю, может быть Потому что вот эти вот движения Максимально похожи, что по битку, что по этой монете Так, в целом, я бы сказал, есть некая корреляция Но пока будем наблюдать Пока я не переживаю Но, наверное, буду, блин, все-таки тут закрывать Потому что сидеть и долгое время, что нету Желание. Вот смотрите, ребята, просто как интересно то, что цена прямо около ремитки стоит, да, ее не цепляет. Вот только нажму кнопку закрыться по рынку, я уверен, что цена просто мигом э, улетит вот буквально там на 0,5%, да, но вот пока я эту кнопку не прижимаю, но цена просто не падает. Напишите в комментариях, если у вас тоже такая была тема, э, проявим тут немного терпения и все-таки дождемся. Я бы тут, знаете, даже уже бы вот сюда вот стоп стопло загнал за вот этот вот максимум чтобы уже там не пересиживать, но обычно, как я вам говорил, я люблю стоп-лоссы, держать и выше 1%, чтобы у меня со сделки выходило уже, но ну, минимум 1%, поэтому тут ждем с вами рывок хотя бы на вот 3 лимиточки, то есть это 0,5% либо 4, давайте посмотрим 0,5%, это получается, вот, примерно, да, такой вот рывок, вот, первую лимитку наконец-то начали кусать хоть понемногу, ее наконец-то разобрали, первую лимиточку, и если сейчас биток у нас опять же даст немного пониже свечку, это у нас новая пятиминутка, я думаю это тоже у нас полетит. Вторую лимитку тоже уже мы сделали, и давайте потихоньку перенесем стоп-лосс, чтобы уже не пересиживать вот, наверное, вот сюда вот. Можно, конечно, повыше держать, но уже будем держать где-то здесь, это 0.4, это примерно 1%. То есть мы тут фиксируем позицию, просто желательно вот за максимум перенести вот этой пятиминутной минутной свечки, чтобы нам уже быть спокойными, но и так уже все неплохо. Почему я тейкаю не на самом уровне, не до самого уровня, потому что, ребятки, я не уверен, что мы можем сходить вот на самый нижний уровень, я понимаю, да, то, что цена ходит от уровня к уровню, да, но порой такое бывает, то, что цена там до уровня чуть-чуть не доходит и потом разворачивается. Но обычно в крепте очень часто снимают стопы за уровнями И потом, конечно, мы уже разворачиваемся Поэтому вот происходит вот такая вот разбежка То есть, снимаем сначала стопы вот этих уровней После у нас стопы еще за этим уровнем образовываются Поэтому мы их здесь снимаем Поэтому вполне вероятно, то что мы можем еще раз так ниже копнуть Но я, честно признаюсь, не люблю такие сделки Мне уже лучше быстренько посидеть И так, вот уже сделка раз, два, три, 25 минут и Не люблю такие сделки, для меня это уже долго Также, ребята, решил вам напомнить, то что у нас есть бесплатное обучение трейдингу вы можете перейти и полностью знакомиться с тем как я торгую это моя система которая работает я и делюсь совершенно бесплатно вот есть полный список прямых трансляций технический анализ то есть торговля по стакану в общем все самое интересное здесь все время этот канал пополняется материалами я думаю это вам полезно если вы наконец-то хотели разобраться вот в этом вот всем поэтому ссылку оставлю в описании кому это будет интересно а сейчас дальше пока продолжаем смотреть осталось буквально три лимитки сделка будет уже полностью закрыта в плюс примерно Примерно, там полтора процента так я думаю эту тему можно немножко сместить потому что уже нежелательно конечно нам так закрываться я бы уже, наверное вот даже перенес бы чуть выше за середину пятиминутной свечки но ну, потому что э, как по мне будет понятным, если у нас сейчас тут вот появится такая вот свеча поглощения да вот такая вот огромная свечка но ну, это понятно то что у нас это будет какой-то такой сигнальный фактор э, вот как знаете вот в этот вот момент появилась вот эта сигнальная свечка тут да конечно непонятно то есть так вот мелко но вот когда вот такие вот свечи с перекрытием идут но это уже немного, это, знаете, пугающе. Поэтому тут, если мы поднимаемся выше вот этой 5 минут, я бы сказал, выше даже середины, это уже будет, но ну, не совсем так приятно. Возможно, нас сейчас просто возьмет здесь стоп, и дальше цена улетит на понижение. У меня тоже такое часто было, то, что э, выставляешь стоп-лосс, вроде хочется, как бы, блин, уже там вытянуть выше 1%, но цена просто закалывает, и дальше улетает на понижение. Тоже такой закон подлости, но я вроде выставился так, я бы сказал, хорошо. И, то есть для меня тут конкретно понятно. Ну, вот видите, сейчас у меня закрыт в и получается то, что для меня понятно, есть такая вот свечка появляется, мы и так уже как бы неплохо скорректировались, да, мы этот уровень закололи, и для меня вот это уже не хороший сигнал. Хотя вот чувствую задницей то, что сейчас оно просто меня выбило и пойдет дальше на понижение. Сегодня уже, кстати, такое было, и сейчас я вам это покажу. Вот была у меня, кстати, сделка по э, матику, вот и я нашел уровень сопротивления и заходил в пробой этого уровня. Раньше за этим уровнем у нас стояла крупная плотность, примерно в этом месте, я уже точно не помню, в общем, эту плотность у нас начали разбирать. И остался вот только уровень Возможно у нас там были стопы Я ждал словить какое-то хорошее движение вверх Итого у нас есть на самом деле хорошее движение Раскинул лимитки по которым буду фиксировать Сразу после выстрела переношу стоп лосс без убыток И тут меня короче закалывает по стоп лоссу И дальше цена улетает на повышение Сейчас я это вам покажу все максимально подробно в дневнике трейдера Также вам советую вести дневник с всех своих сделок Чтобы вы понимали сколько вы там вообще зарабатываете Переходим в мои сделки Этот дневник от трейдер Make Мэнни Наверное так читается, не учил английский в общем вот та самая сделка смотрите меня выбивает и дальше цена улетает на повышение то есть все бы мои сделочки закрылись бы здесь положительно да возможно я бы там не знаю не все были митки мои забрала но меня бы здесь так не отступило это настолько обидно заходишь пробой уровня очень четко находишь вот ситуацию там стоп-лосс у меня был вообще ну просто минимальный точнее это ручной стоп-лосс где там буквально 0 1 в процентах я ожидал вот словить выше 1 процента хотя здесь уже был один процент прибыли то есть сделка была бы закрыта 1 к 10 но опять же видите отступила меня здесь на ретесте конечно обидно но уже как есть эта сделка была закрыта в полтора доллара и то ребята за этот день давайте посмотрим сколько мне удалось заработать я уже больше не буду торговать сейчас просто публикую свой результат опять же телеграм-канале получается 120 долларов мы с вами сегодня разобрали сделочку давайте ее также посмотрим через дневник трейдера это сделка по трб и на ней мы заработали 97 долларов чистой прибыли получается очень крутой результат зашли от уровня чисто по техническому анализу и выше я бы сказал тоже грамотно можно было конечно ждать вот видите еще намного большего движения а сейчас оно как раз таки у нас пошло я вам говорил вот видите просто меня отстопило и дальше пойдет на понижение некоторые сделки я вам также не показывал потому что я их забыл вообще записать на этой сделке было заработано 37 долларов я брал небольшую коррекцию здесь конечно не было какой-то супер крутой точки входа но эти все сделки вы опять же можете глянуть у меня в телеграм канале кому это будет интересно вот ребята получается Получился у нас такой вот видеоролик, надеюсь он полезный был, всем большое спасибо за просмотр, теперь вы знаете то, что можно даже торговать без стакана, главное соблюдать то самое соотношение риска к прибыли, потому что если вы не будете соблюдать соотношение 1 к 3, то вы в трейдинге зарабатывать не будете, это так просто, но это главное понять. Всем большое еще раз спасибо за просмотр, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.